Всем здравствуйте, погнал я на вот таком транспорте сегодня. Ворон у меня на отдыхе стоит. Да и Егер прошлый год говорил, что у меня велосипед был. Ты вот на велосипеде ездил, зачем я коня купил? Вот погнал, короче, на велосипеде. Это у меня тут рамки с вощиной. Увес я сегодня рано утром пчел в лес. От деревни он уехал, устал уже. Вот меня сейчас ворона обкаркивает. Потому что у меня вот такой новый питомец. Ворона. Да? Вместо брелка будет у меня. Сиди, сиди, сиди. Ну, мамка зовет его. а Он сейчас меня насквозь палец проткнет. В общем, он такой друг у меня новый. Привезу его к себе, к пчелам, пусть охраняет. Или выращу его для охоты. На утиную охоту буду с собой брать. В литературе пишут, что чучело вороны возле скротка можно ставить. И это. Утки летят, смотрят, ворона сидит. Она, мол, зверь осторожный. Я не думаю, что тут все спокойно, и подлетают, и ты их в это время успеваешь, если умеешь стрелять, попадаешь у них и добываешь. В общем, вот так вот вот. Ворона. Сижу сейчас смотрю, в общем, за пчелами. Вот у меня их. Там совсем у меня мало пчел. Я тут эксперименты пытался проводить. По отводку ну он у меня маленько не удался одну мне матку подарили одну я купил вторая в комплекте была бесплатно и решил я вот это у меня улик который перезимовал думаю чем мне две старую же тоже охота оставить она раз зиму перезимовала. Сделаю я эту, оставлю маленько ей и еще два отводка сделаю. В общем у меня все пошло не по плану, всех приезжих маток у меня убили они, в том я получается им подсунул с яйцами рамку, они оттянули свой маточник и вчера заглянул, матка вышла, бегает но пчелы там очень мало в этот я не заглядывал да, на дня 4-5 утром их сегодня рано привез пока они еще спали сейчас вот загляну посмотрю как в этом уле дела и рамочку с расплодом может быть две погляжу поставлю туда если они у меня все не разлетелись за день. И забыл топор, блин, сейчас взять, хотел колышки убить, чтобы улей поставить. А приволок утром две лесины сухих. Сейчас сижу, смотрю, муравьи по улю ползают. Не то чтобы прям много. Где-то тут, тут, тут вон ползет. Вон ползет маленький. И это. Давай ковыряться здесь. А здесь, оказывается, вот в этой было гнездо. Я сейчас маленько разорил сегодня, навряд ли я уже сюда приеду. Приеду завтра, вобью колышки или какие-нибудь подставки, может, привезу, если на машине поеду. Скорее всего, на коне. И поставлю их. За ночь они им, думаю, тут сильно дискомфорта не доставят. Ну, как-то вот так вот тут вот, вот у меня эксперименты с пчелами продолжаются. Сейчас погляжу, что кого. Полянка это так, где я железо, короче, копал. Там по, тому, по той стороне осота много. Он скоро, наверное, зацветет, хоть что-то будет. Дома, как мне кажется, им вообще нечего сейчас. Нет, куда брать. А там будет подсолнух. Но подсолнух будет уже поздно. Тут поле не такое уж большое. Но летать им тут недалеко. Тем более железо я вычистил. Поляну, когда они с ведрами низко-низко полными медом полетят, цепляться ни за что не будут. Ну вот так вот. Учусь, учусь пчеловождению. Интересно это. Ну, в общем, гоню я домой. Не знаю я, в общем, в общем, что с этими пчелами у меня не так. Яицы в старом гнезде. Обнаружил только на одной рамке. И корма у них. Я так понимаю, не было, возможно, из-за этого. Дня три назад, наверное, вот я им сироп подал. Они его соты залили. В рамку в одну перетаскали. Ну, в две там, наверное, они. Куда ближе было, туда и таскали. То ли в этом причина, то ли не в этом. Что напряженка с у них оказалась. Хотя я время от времени наблюдаю, стою возле литка с обножкой пчелы летели то ли остатки одуванчика собирали то ли еще что где находили но этого видимо им было мало Узнающие ну, пчеловоды если кто на мой ее видео наткнется напишут мне в комментариях правильно я думаю или нет Сейчас я им там по литру, наверное, сиропа ну, в одну больше семью, в одну меньше литра залил. Завтра заеду, еще, наверное, им тогда привезу. Буду поглядывать, здесь недалеко, два километра, наверное, от дома. Два с половиной, там, вон там, деревня. На коне так оно вообще быстро. Но раз я взялся последить специально, он попыли сейчас еду. Видел УАЗик, то ли лесная охрана, то ли департамент, не знаю. Дверки исписаны, но я подумал, что лесники, а может и егеря. Ну в общем вот так вот тут пытаюсь я развить своих пчелок если бы мой неудачный, не неудачный или как правильно сказать короче если бы мой эксперимент удался было бы гораздо лучше так я потерял много времени поделив пчел так бы они были если бы одна семья немного на лучшем уровне развития чем сейчас но ничего, если сейчас в итоге до осени у меня две семьи доживет, я из этого кое-какие выводы для себя уже делаю. Ну вот так вот, ладно, всем пока.